ой ой ой ой ой ой ой Не успеваю выложить видео. А без этого предварительного видео странно будет выглядеть следующий ролик, который я выложу после этого сразу. Пока, вы, пока Люлик выкладывает рецепты, я снимаю для вас велопокатушки. Правда, не всегда беру с собой камеру, есть кое-какие фотографии. Так что те, кто успел оторваться от тик-тока, вашему вниманию предлагается одна из моих велопокатушек длительностью 20 минут по расстоянию до 8 километров. Так что те, кто на станке катается на велосипеде, у кого много снега и не может выйти на улицу, или еще каким спортом занимается, включайте видео. Там есть музыка. Вы ее можете, в принципе, выключить. Про велосипеды, конечно, можно отдельно разговаривать. Я, наверное, буду разговаривать. Сделаю такую серию от себя. От Болика. великий от Болика. И буду выкладывать. Так что не судите строго. Первый камень. Первым блинковом как говорится. Ну, надеюсь, никому. Так что приятного просмотра. Не судите строго. Наслаждайтесь видами Португалии из-за руля велосипеда.